давно построенный данный жилой дом в городе Сочи. Это все у нас центральный, ну, по сути дела, центральный район города Сочи. Квартира у нас получается 30 квадратных метров, и данная квартирка у нас уже готова. И цена Ржака ТВ. Если что, еще, дорогие друзья, будет хороший торг. Большой балкончик, здесь у нас небольшая наша территория, и вот такой вот неплохой видончик. Привет огромнейшие, уважаемые телезрители и друзья. Мы находимся в интересном месте на улице Следоп... Следопытов, и здесь у нас есть квартиры от 5 миллионов 700 в продаже. Я сейчас вам покажу. Причем эти квартиры с ремонтом, с мебелью, с техникой. Давно построены сданный жилой дом в городе Сочи. Это все у нас центральный, ну, по сути дела, центральный район города Сочи со всей инфраструктурой. На районе есть все. Либо, как говорится, все в пешей доступности, либо максимум 1 две остановка на общественном транспорте. И сейчас я вам покажу в этом доме на улице Следопытов две квартиры от 5 миллионов 700. Построенном данном доме, с полной суммой в договоре с ремонтом с мебелью с техникой заходи живи приготовились пошли давайте посмотрим одну из квартирок а потом еще одну вторую прикол в том что квартирка с ремонтом с мебелью с техникой построенном готовом доме. Заходим. То есть в этой квартире делать ничего не надо. И продается она же дешево. Вот мы в коридоре. Квартира у нас получается 30 квадратных метров. И данная квартирка у нас уже готова к проживанию. Вы сразу же заходите. Вот как сейчас я зашел, то же самое заходите и вы. Видите, у вас здесь стиральная машина, санузел, ванная комната. И здесь оно все в приемлемом, неплохом состоянии. Тут же мы попадаем на кухню. Что у нас тут тут же кухней? Тут же кухня у нас есть. О, даже печка есть. Телевизор, правда, маленький. Но он тоже есть. Видите, вот такая кухня. Все действующая, коммуникации все центральные. Нормальный вид из окна, видите, на неплохой такой частный сектор. Большое панорамное окно. Просто оно шторками завешено. Трогать я его не буду надо оно. 30 квадратных метров. Здесь у нас что? Тек, Газ. Газовый котел. Котел Бакси. И сразу же хочется сказать то, что цена ржака. Цена всего-то 6 миллионов 700 торг. Вот за эту квартиру. Квартира. Так, смотрим, да? Полноценная. Еще одна комнатка. Там у нас большущий шкаф. В общем, видите, да? Здесь неплохо, в принципе, можно проживать. Но еще было бы неплохо выйти на балкон. Что за фигня? Выходим. Вот он. Вот такой вот у нас балкон. Этажик у нас получается, что мы на третьем этаже. С этого нашего третьего этажа. Неплохой вот такой вид дом. В принципе, он там даже у нас немножечко зеленая зона. Вот такая вот у нас наша получается однокомнатная квартира так закрываем и цена ржака тв если что еще дорогие друзья будет хороший торг построен с данный дом хороший и как говорится вы можете сразу же заехать зайти делать ремонт жить или в ипотеку ее купить такие дела пойдем посмотрим следующую квартиру договорились ну и еще одна интересная квартирка по недорогим деньгам. В построенном с данном доме проходит ипотека. В, пожалуйста, любая ипотека, полная сумма в договоре. Вот мы в коридоре 30 квадратных метров. Эта квартирка отличается от предыдущей ну, практически, практически ничем. Но и вот, а вот чем отличается то, что здесь душевая кабина. в Санузел в рабочем состоянии, стиральная машинка, все имеется, все есть. Но цена у данной квартиры вообще ржака. 5 миллионов 700, дорогие друзья, можно купить вот такую вот квартирку. Где можно купить в городе Сочи за 5 миллионов 700 с большими панорамными окнами с ремонтом мебель техникой худо-бедно мы находимся в центральном районе города сочи 30 квадратных метров вот в принципе неплохих таких вот две квартирки у нас по недорогим деньгам готовые. заходи живи. понятно что мебель тут не супер роскошная не супер прекрасная но это все у нас что у нас тут О, постелька постельная ну вот Какие-то, какие-никакие квартиры. По недорогим деньгам две штучки у нас здесь, пожалуйста. Заходите, делайте ремонт, живите. Или живите в том ремонте все как есть. Вот он я на балкончике. И вот, видите, да? Неплохо тут как бы большой балкончик. Здесь у нас небольшая наша территория. И вот такой вот неплохой видончик Домик, конечно, не бизнес-класс, но неплохой такой комфортик. Естественно, здесь у нас вот такая система. Пи, пи пи пи пи пи я уже внутри, естественно, держу дверь, чтобы, как говорится, она не закрылась. Здесь у нас под лестничным маршем складируют лесопеды, колясочки. Здесь у нас, видите, уже вот почтовые ящики. Дом построен и сдан более, сейчас вам скажу, 6 лет. Во всех квартирках у нас проходят ипотеки. И здесь, естественно, уже давно жилой дом. Убираются в подъездах, наводят порядок. Квартирки недорогие. Прям недорогие, недорогие. Даже в подъезде есть зеркало. Правда, оно слегка залапанное. Ну и вот картинка. Ну и вот такой вот неплохой дом. Неплохие квартирки. Ну что, дорогие друзья, посмотрели мы с вами эти квартирки. Сразу же хочу сказать, жилье уровня комфорт-класс. Никакого бизнеса здесь нет. Но зато оно построенное, сданное. Заходи, э, живи. Хочешь, переделывай ремонт, либо оставляй все как есть и, пожалуйста, наслаждайся жизнью. Как говорится, за небольшие недорогие деньги в городе Сочи, в непосредственной и близости всей инфраструктуры. Так что, милые мои, вот такой вот домик, интересные варианты. Мой номер 8-918-880-0747. Если вас заинтересовали эти две квартирки, обращайтесь. Как говорится, оперативно устроим показ. Как, как говорится, реальному покупателю хороший торт. До скорой встречи. Пока.